Ищу и коснуться сердцем тебя хочу. Ты жив, ты есть со мною здесь. Ты ищущего знаешь и на вас наверно всегда придешь Если сердце томится по небесной стране, то сам Бог не стыдно. Другом мне приготовлен Богом для детей своих Тот небесный город до странников земли Одиноких сердцем вводит чудный дом. Встречи с тобой ищу и коснуться в сердце, как хочу. Ты жив ты есть со мною здесь, ты ищущий паст. Чудный дом Прямо здесь он Всеми, кто не него влюблен